Немедленно отправь послов к императору Карлу и в Ватикан, Андре. Пусть там узнают, что мы османом ответили. Пусть вся Европа узнает и запомнит, что значит требовать какую-то дань с моего королевства.